Общая тема — это, как Писание говорит, «благословляйте врагов ваших». Два аспекта, два уровня, что ли. Есть там «благословляйте врагов наших, ваших, точнее». Бог неоднократно говорит в Библии нам. Вот. И тут можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения, как наших врагов на каком-то бытовом уровне, на ну, там кругу наших нашего общения. Ну и также хотел бы коснуться то, что у нас в целом как страны, как церкви касается. Потому что лично меня вот этот момент очень сильно, если на бытовом уровне у меня ну, проблем особо не возникало, то э, в целом вот, касательно ситуации в стране, я помню, было очень тяжело. То есть, э, там очередной обстрел, очередные жертвы, очередные, как бы, вот, нехорошие новости. И я помню, что, как бы, как молиться за врагов ваших, когда, если бы тебе дали оружие, ты бы стрелял, не задумываясь, вот, грубо говоря. Вот, и, и, и тут... И Бог мне как-то коснулся на примере Павла. То есть есть в деяниях, когда там побивали Стефана, он сторожил одежду, видел. потом там описывается, что э, ну, страшный человек был, много, скажем так, делал ну, соизмеримо с тем, что тут творится. Я так понимаю. Ну, по крайней мере, я так вижу. Вот. И потом, когда коснулся Бог человека, ну, он весь мир перевернул. Бог через него весь мир перевернул. То есть он потом неоднократно, ну, он тот же Павел говорит, что благодать Божья через меня больше всех потрудилась. То есть и церковь, она имеет большую власть. И насколько я понимаю, наша церковь, она имеет власть именно в духовном мире, в молитве. Вот. Очень большое значение имеет. Вот тоже такой пример, когда там Иаков отрубили голову за Петра, то есть апостол помазанный человек, очень там лично, вот. но только когда церковь смолилась, Бог вывел. И мы имеем как церковь большую власть. И важно молиться, но э, понимать, что наши враги, вот я вижу, что это люди, одержимые дьяволом. Это точно как бы и наша миссия, наша задача, она э, молиться, чтобы все это было не напрасно, чтобы через это я э, там и пастырь как-то говорил, и я просто так понимаю, что через это что-то Бог великое будет делать чтобы все, ну, сколько жизни положено, какая цена положена. И, и очень, ну, мне лично это очень горит, чтобы эти жертвы, они были не напрасны, а чтобы это было к покаянию. И важно, чтобы мы, опять же, тут еще какой момент, благословляйте врагов ваших, имеется в виду, опять же, как я понимаю, что благословляйте, типа, не, не чтобы у тебя все было хорошо, там, блин, большая зарплата или еще что-то такое. Вот. Нет, не об этом речь. Идет речь о том, что благословляйте, это когда, э, как бы, когда мы желаем, чтобы Бог к этому человеку прикоснулся. Э, чтобы только Бог может изменить человека. Сам, сам ну, человек сам себя даже не может поменять. Ну, я по себе знаю, что как бы, если бы не прикосновение Божье, то ну, ничего бы в моей жизни не поменялось. То есть И если мы молимся, то как, как бы... Делаем это качественно в плане чистого сердца, не так, что просто да благослов, благословение тебе или еще что-то. То есть качественно, это я имею в виду, что когда мы всем сердцем искренне желаем. То есть когда на, вот, на такую жажду, на такую веру, на такое желание, ну, она никогда не бывает без ответа. Это я тоже могу сказать ну, на основании там, своего опыта. Вот. И сейчас, сегодня у нас просто еще хлебопреломление, поэтому это важно. Ну и скажем так, по части, если взять на каком-то бытовом уровне, то для меня, например, самый яркий такой пример... Ну, для меня самый яркий пример это моя личная жизнь. Допустим, у меня там, с моей женой. Сейчас там ну, у нас прекрасная семья и так далее. Но все начиналось очень-очень печально, очень плачевно. Вот. И был такой момент, когда, ну там, допустим, су, жен, жена моя, э, очень больш, у нее была очень большая обида. Вот. И в момент, когда она простила, Бог начал работать надо мной. И, и потом... Э, Потом уже, я, допустим, я там пастырю рассказывал, я покаялся, когда, ну, я вообще один был, никого рядом не было. То есть никакой человек не мог к этому приложить усилия. Вопрос, мы прощаем, и тогда Бог работает. Да, поэтому Господь во имя Иисуса Христа Помоги и укрепи нас, помоги нам прощать, помоги нам благословлять врагов наших, помоги нам молиться за них, Господь. И ждё, дай благодати нам на это и силы во имя Иисуса. Аминь.